здравствуйте друзья мои с вами пандарен и это мой первый видео по world of warcraft туманной пандарии кроме официальной версии есть и уже пиратская версия ну тут регистрируйте аккаунт свой а вот регистрируйте аккаунт Потом дальше качаем их не Ваучер, потом переходим дальше. Так, папку там, где у вас, ну, где вы качаете, там устанавливаете, ждете все такое. Потом, когда уже зарегистрировали, там все сделали такое. Дальше заходите в игру. Потом дальше вот свой пароль. Там вот будет либо английский язык, либо французский. Вы выбираете французский. Потому что это сервер французский. Если вы там, например, на английском зайдете, то будет у вас писать, что вы зашли э, с ну, не с тем языком. Короче. Потом там авто автовыбор, заходите или регистрируйтесь. Ну что ж, до свидания. С вами был Пандарен. И кстати, Это мой первый видеоурок. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Всем пока. До следующего видеоурока.